Всем привет, с вами Александр. Это пляж города Конецкий. Очень много народу. Мне стать очень хорошая погода. Сколько людей там. Если кто-то хочет здесь поселиться, вот дом, который вот прямо я не смотрю, вот можно снять там квартиру однокомнатную с очень крутым ремонтом. Ссылка будет в описании, чтобы связаться с владельцем. Вот я немножко пройдусь, Хорош. припарковаться трудно негде, я там машину бросил, надеюсь, ее не заберет. Тут все выставлены, лентарно на пляже тоже очень много людей, я столько там людей никогда не видел Это короткое будет видео, так вот. Хотел показать, как у меня обстоят дела. Вода теплая в принципе. Вчера люди рассказывали, что в очень много медуз. Ну, вода вроде теплая. Всем пока, подписывайтесь на канал. А, ты не